ступени посвяти два дня в неделе и эти два дня в неделе посвяти тому чтобы накапливать психическую энергию как не знаю балдей со всей силы насколько хватит твоих сил физически танцуй мысленно что как мы ее тратим еще Тогда мы разговариваем и психическую энергию тратим. Вот почему человек, выступает целый день, вечером может ощутить состояние депрессивного эпизода. Почему? Ничего не разрывается, никакие коконы там не рвутся, ничего такого страшного не происходит. Он просто истощает свою психическую энергию. Таким образом, влюбленные могут встречаться и после этого долго обниматься, целоваться друг другу в любви, признаваться и после этого без задних ног падать. А это еще почему? Психическая энергия истощается. А психическая энергия – это та тонкая энергия, которая позволяет нам быть той, той, той заправочной субстанцией, за счет которой работают наши мысленные центры и, ну, в общем-то, все остальное. Естественно. Когда человек без конца устает, человек мало спит, на ночь очень много думает, без конца читает, это тоже расходует психическую энергию, не может никак отключить свои мысли, слушает информацию, пытается как можно больше информации в себя впихнуть, дает много информации, много разговаривает, пытается... Максимально, максимально заставлять себя утром заниматься медитациями, в обед читать мантры, вечером раскручивать свой бизнес, днем работать с людьми и так бесконечно на протяжении одного года он придет к тому, что у него начнутся бесконечные панические атаки, депрессивные эпизоды, отсутствие денег, отсутствие здоровья, отсутствие Хорошего настроения. Такие люди очень часто ко мне приходят. Это люди, которые подвергаются насилию, своей психичес... э, истощению психической энергии. Это люди, которые длительное время занимаются целительством. Такие есть женщины, которые приходят ко мне и говорят, вот я там три года занимаюсь целительством, сначала у меня хорошо получалось, теперь получается не очень хорошо, но вот последнее время вообще полный цикл. И я говорю, ну, наверное, это связано с тем, что у вас просто не хватает психической энергии. Она мне говорит, какая психическая энергия, Андрей Андреевич, или ползаю, мне так фигово. Такое ощущение, как будто я смотрю на мир, и этот мир весь черный, и прямо беспролазно, беспробудно, э -э -э -с, с открытыми глазами в темноте смотрю в тупик или в стену черного цвета. Ощущение такое, как будто ничего не радует, ничего не возбуждает, ничего не вдохновляет, ничего в жизни не нравится. Естественно, почему ничего в жизни не нравится? Потому что была израсход.